Так, уважаемые коллеги, доклад называется «Решение WSD-задачи на основе вычисления семантической близости к контекстов». Два соавтора, как вы видите, ну тут причин две, как минимум, тоже как и два соавтора. Первая причина, что действительно мы вдвоем все это делаем, это начало нашего исследования, сразу хочу сказать. Вот. И во-вторых, это междисциплинарное межпредметное исследование. Вот, я представляю математическую сторону, а Андрей Анатольевич представляет лингвистическую. Так что это на самом деле междисциплинарное исследование. Значит, задача... Я сейчас расшифрую вот эти слова. Я не люблю иностранные слова, но, однако, во всей литературе используется именно эта аббревиатура английская. Итак, это проблема определения значения многозначного слова в контексте, или проблема вот этого WSD word sense disambiguation, это означает э, слово, э, значит, ambiguation означает двусмысленность, неясность. Ну, а здесь имеется в виду э, уход от этой неясности, то есть сделать ясным это слово, которое находится в контексте. Вот буквально так вот. Проблема важная, как вы все понимаете, я не буду сейчас говорить о ее, так сказать, актуальности и так далее, и так далее. Многозначных слов в русском языке и в любом другом языке довольно много, есть слова, у которых там по несколько десятков даже значений. Ну, на данный момент считается, что что такое слово? Слово – это функция от контекста, то есть одно и то же слово, окруженное различными другими словами, может иметь различный смысл. Но это пока такая парадигма, которая принята вот в этой области. И поэтому надо, конечно, работать с контекстами, не даром вот эта, сказать, контекстная близость вошла, вот эти слова вошли, значит, в заглавие, в название этого доклада. Итак, проблема, ну, будем говорить, ВСД попроще, значит, выбрать то значение слова в предложении, которое наиболее уместно в этом контексте. Простите, здесь имеется в виду слово написанное или произнесенное? Нет, написано, да ну, нет, конечно, не, и на, написанное именно написано на стандартном языке, ни слова в виде инсталляции, там, сказать, когда предметы кодируют слова, ни слова в виде звуков каких-то, ни слова в виде бессмысленных звуков, как в музыке индустрии и так далее. То есть кодирование обычными буквами алфавита. Ну, здесь, поскольку все-таки предполагается, что это будет автоматическое определение значения слова, то надо, чтобы автоматы в абстрактном смысле, программы и так далее, работали с математическими моделями. Проблема нерешенная, вот сегодня Владимир Ильич говорил о вызовах, вот тоже вызов, построить математическую модель слова и контекста. Существует несколько подходов, ну, в общем, наверное, один сейчас самый популярный, я, поскольку про обзор сейчас обзором не занимаюсь. Основной подход – это слово «вектор», и слова делают «вектор». Так, я посмотрю, тут есть у меня что-то такое. Да, ну вот про, про этот подход чуть попозже, а пока вот немножко я поконкретизирую задачу, решение задачи ВСД, к чему сводится. Значит, вот есть у вас какое-то предложение, какой-то контекст, в нем многозначное слово – Значит, что значит определить его значение? Это значит отнести это слово к соответствующему синсету. Синсет это набор синонимов. Значит, есть словари различные, в котором этому слову соответствует несколько значений. Каждое значение иллюстрируется набором слов, набором синонимов. Так вот, значит, фактически автоматически программа должна выбрать синсет, скажем, номер один, два, три, четыре, пять или шесть соответствует вот этому слову. То есть вот такая автоматизация здесь. Итак, вот общепринятый сейчас подход, я сказал, к моделированию слова. Слово – это вектор. Ну вот, можно критиковать этот подход, но пока ничего лучшего не предложено. У нас кое-какие идеи есть на будущее, но об этом я сейчас не буду говорить. Значит, этот подход сводится к тому, что, ну, вкратце буквально в двух словах, я не буду сейчас все эти буковки тут комментировать, мы на семинаре разбирали вот эти алгоритмы некоторые, довольно подробно. Вот там имя Тома Шмиколов, который сейчас является законодателем, человек из Яндекса, вот в этой области. Значит, что он там предлагает? Ну, нейронные сети, во-первых, здесь основной аппарат. А суть такая их применения. Значит, слово берется, вот словарь у вас есть, там, скажем, 100 тысяч слов в словаре. Каждое слово имеет определенный номер. Слово номер один, слово номер 117 и так далее. К каждому слову для начала сопоставляется вектор, который состоит, длинный вектор, его размерность такая, как размерность словаря, 100 тысячемерный вектор, скажем. И это, значит, этот вектор сопоставляется слово таким образом, на соответствующей позиции ставится единичка, все остальное нули. Значит, слово с номером 117... Это слово будет из нулей, а на 117 месте будет единичка. Потом эти векторы по довольно сложным процедурам превращаются из 100 тысяч мерных, там, скажем, в 300 мерные векторы с помощью вот различных нейронных сетей и так, далее, и так далее. Математика здесь — это максимизация, задача оптимизации очень большой размерности, то есть вот... Но эти задачи тоже, тоже решаются разными другими методами, понижается их размерность. То есть за всем этим стоит большая, достаточно так сказать, математическая, математическая подоплека, как превращаются слова в векторы. Да, вот, к примеру, так сказать, у нас есть вот рус это, значит, если Андрей Анатольевич меня поправит, если я правильно буду говорить, это значит, наш ресурс русский, да, вот. Люди его поддерживают. Они на основе вот этих алгоритмов Томаша Миколова, значит, ну Томаш Миколов с английским языком работает, применяет свои эти алгоритмы, они вот с русским языком. И вот, к примеру, вот, сказать, что такое слово там какое-то, а, баталия, да, написано, баталия слово а, вот такой 300, у них 300 мерный вектор, то есть выбор параметров. С какой размерности делать из слова стул, там скажем, вектор 17-мерный или там мерный это произвол, никакого здесь, так сказать, теоретического обоснования нет. Выбор параметров вот этих алгоритмов оптимизации, которые основаны на том, что подбирается, так сказать, слово наиболее уместное сказать, для окружающих слов, что такое окружающие слова, какой размер вот этого окна и так далее, и так далее. То есть, какой длинный должен, должен быть контекст, чтобы, так сказать, хорошо подобрать, так сказать, это слово, которое многозначное. Все это очень вот так вот студень такое, то есть там ничего четкого такого нет, зависимость вот результатов, то есть эффективности, как часто определяет программа, значит, хорошо, хорошо или плохо она определяет значение слова, в зависимости от параметров и так далее, это называется глобальными параметрами, не исследовано абсолютно. И вот мы чуть-чуть попытались это сделать. Вот в нашей работе будет две новых вещи, одна из них оказалась перспективной, потому что алгоритмы, которые здесь будут предлагаться, оказались лучше общепринятых алгоритмов. Это, об этом будет Андрей Анатольевич говорить. А почему там не, 7, а не а, Да, давайте я вот про это. Это принятое обозначение, similarity. Это принятое обозначение, почему мы говорим косинус, а не говорим, как вот индусы там говорили, ведь сайн это от индусов пошло и так далее, мы же не говорим там, как индусы, я не помню, как они. Общепринятое обозначение, в вычислительной лингвистике похожесть вот этих двух слов. А и Б это слова-векторы, и лингвисты говорят похожесть. Поскольку исследование междисциплинарное, я же не могу химиков H2SO4, а почему вы так называете по-своему говорить? Так и здесь то же самое. Итак, так правильно Юрий Васильевич говорит, это обычный косинус, это из проективной геометрии, естественно, пришло расстояние между векторами, это угол, по сути. Так что это у них так-так принято. Векторы все нормируются. Все нули, только одна единичка. потом это как-то компрессуется. да? и потом вот что сделали из какого-то слова, которого единичка на каком-то там месте, а все остальные это. Но здесь, как видите, вот тут и нули это я не вижу. Да, да, да. Вот что может появиться? Были нули, единицы. Что отражают вот эти не нули? Вот Андрей точно хочет ответить. Здесь сами по себе числа не несут никакого смысла. Несёт смысл только отношение вот этого вектора баталия к другим словам. Там военные, еще какие-то слова. Война. Как связаны эти слова? Какой между ними круглый? Хорошо, спасибо. То есть физического, так сказать, в большом смысле слова, в широком смысле это не имеет, конечно. А под, подбираются они все, вот там, параметры нейронной сети настраиваются, вот эти числа находятся, решая задачи оптимизации. И вот, вот у вас есть, скажем, какое-то слово там, ну, я, к примеру, сейчас с ходу придумаю, может, плохой пример, контекст, предложение. Я стою около и смотрю на доску. Я стою около стула, вот хочется слово стулса добавить. Ну, например, там, я стою около стула, стула пропущена. Стул пропущено это слово. И вот по окружающим словам, так сказать, что наиболее вероятно, там вероятность распределения больсмана идет, что наиболее вероятно, вот сюда всунется, вот максимальное предупреждение, это там вот вероятность. Кто... одинаковые не будут, потому что там настолько там параметры чуть-чуть пошевели, все изменится. 20, 20. Принципиально все может быть. Принципиально это могут быть 20. два человека с одинаковыми отпечатками пальцев, но этого не бывает. Это так это что. Ну, Андрей Владимирович, я так скажу. Если два человека померят тут этот карандаш сейчас, никогда два одинаковых результата не получится. Так что так и здесь. Давайте я дальше буду, давайте я дальше буду. сейчас для меня это не принципиально. Так, значит, реклама, как у них, вот молодцы, они вот этот Томаш Миколов, чем он молодец, вот разрекламировал свой э, сам алгоритм, там большие миллионы, видимо, зарабатывают в Яндексе. И вот реклама его алгоритма. Это векторы, это, я так сказать, ну, это не я, это его именно примеры такие, я просто не стал векторы рисовать над этими словами. То есть с помощью этого алгоритма слово... Король превращается в вектор, вот там видели, предположим, вектор, ну и все остальные. Если вы вот, произведете линейные вот, операции над векторами слева, находящимися, то вы получите вот, слово, находящееся справа. Вы точнее получите вектор, который, значит, не совсем будет слово «квин», но будет к нему ближайший вектор, именно означающий слово «квин». Это, конечно, удивительная вещь. Да, то есть вот наше <ст Allies> сознание подсказывает, что, наверное, и мы бы написали бы там квин, наверное бы. То есть вот это реклама. Мы с Андреем Анатольевичем, конечно, там посмотрели, так сказать, а другие варианты, не то что такие искусственно подобные, не всегда так хорошо. Далеко не всегда, если это покопаться, я думаю, так сказать, можно посмотреть, там очень много будет, не будет проходить вот это. Но я там предложил какую-какую какую функцию вести с параметром, так сказать, но это уже другая история. Так что вот хорошая реклама. Общепринятый подход к вычислению Эпсона близости контекстов. Два множества, это значит, ну, там, считайте, два предложения, у 1 и так далее, это слова-векторы. Ну, я буду говорить слова, но это на самом деле уже векторы. Как сейчас принято определять между ними близость? Вот это ρ обозначает вот близость, или вот это симиллерий, или это самый косинус. Просто усредняются вот эти векторы, а с чертой получается, и вот косинус между ними. Если он, этот косинус, больше, чем больше, тем лучше. Понятно, что косинус единицы, когда не совпадают, эти векторы. То вот говорят, что они ε близки. Вот. Ну а теперь, как это используется для решения задачи ВСД. Вот есть предложение, содержащее целевое слово, слово многозначное. Вот. И есть несколько синсетов, то есть наборов синонимов, вот в штуках, которые соответствуют этому слову. Для каждого значит, А и для каждого б это вычисляется вот это вот ρ, и там, где similarity окажется наибольшее, то говорится, делается вывод, что вот этот сенсат с номером таким-то и, и дает значение вот этого слова. То есть так вот все очень просто, ну так вроде работает, как говорят. Вот. Но на самом деле работает не всегда хорошо, вот мы об этом задумались. И вот значит, второе, значит, первое в этом докладе, в нашей работе совместной, это то, что мы вот шевелим параметры, вот эти епсилоны и так далее, смотрим, как это будет на результате, на эффективности алгоритмов работать. А второе, это мы предлагаем новую близость между контекстами. Это вот второй, так сказать, момент. Новая близость идет откуда? Вот метрика Хусдорфа есть такая. Я не знаю, знают ли присутствующие, что это такое. Надо об этом пару слов вот сказать, как... Я тогда... Давайте я картинку сделаю большую. Вот здесь тогда я уже. Можно без света или свет как лучше? Я, не я, нет, я вот даже фломастер это захватил. Что такое метрика Хусдорфа? Я с ней столкнулся, когда занимался занимаюсь динамическими системами, аппроксимацией множеств и так далее. Вот, значит, это вот что. При... Значит, есть понятие дилатация. Ну, кто к медикам ходит, те знаешь, что такое дилатация. Печальное слово. вот Но я буду не про печальное говорить. Вот, например, есть точка, как множество А. Дилатация это просто будет круг радиуса эпсилон. Вот есть отрезок, какое-то множество А. А плюс эпсилон, это, конечно, не буквально в смысле сложения, это так сказать, условное обозначение, но оно принятое. А Что такое дилатация и отрезка? Это множество точек, которые удалены от этого отрезка на расстояние не больше, чем эпсилон. Вот, вот что-то такое будет. Здесь закругленные такие полукруги будут. Вот такая как бы сказать штучка такая вот сам отрезок а. ну можно и так я работали читал значит этого самого Сергея иванова который вот в помею вот этим занимается он так не говорит правда я поэтому так сказать вот биометр. на и знаете вот недавно очень коры выбрали значит вот ну и так, метрика Хусдорф. Вот есть множество А, вот есть множество Б. Это будет тоже отрезок. Ну, такой вот, скажем, перпендикулярный. Вот два отрезка. Вот один и другой отрезок. Так, плохой фломастер. Сейчас у меня еще запасе есть хороший фломастер. Вот я беру его дилатацию. Тоже эпсилон дилатацию. Эпсилон здесь и там одно и то же. Ну, Хусдорф говорит, что значит вот это определение метрики Хусдорфа надо в качестве расстояния между этими множествами взять неименьшее значение ε, при котором дилатация одна и другая захватят соответственно эти множества. Дилатация А захватит B, дилатация B расширяющиеся вот эти вот области захватят А. Ну, давайте начнем их расширять, но ну, у меня, правда, уже тут места не будет. Расш... Строю дилатации Б. Вот когда мы захватим эту матрицу, когда вот, вот такая дилатация большая будет. Строю дилатации А, когда они захватят Б. Ну, там будет что-то вот такое. Вот через концы отрезка я провожу. Вот. Значит, наименьшее. Ну, здесь дилатация побольше будет вот это. То есть, вот это будет расстояние между ними. Значит, наименьшее да такое эпсилон, когда обе дилатации захватывают противоположное, значит, как бы множество. Ну вот. Теперь, значит, мы вот о чем подумали. Да. Вот. А вот сам процесс, Посмотрим динамику, вот как расширяются, так сказать, вот эти вот множества, распухают отрезок. На месте отрезка я просто рисую его для простоты, вы понимаете. Может быть, все что угодно. Вот при каком-то эпсилон, расширяем, значит, строим дилатации B. Эти какая-то дилатация захватила при каком-то эпсилон вот этот вот косочек от отрезка. Вот он. Это есть B от эпсилон. Аналогично вот это вот B от эпсилон. Аналогично дилатации А строим, и они начинают там как-то захватывать. Вот какая-то дилатация захватила. Ну, может наоборот, сейчас посмотрю. Если наоборот, я поправлюсь. Значит, вот это я построил А плюс эпсилон, и оно пересеклось с Б вот здесь. Значит, вот это вот как у меня там обозначено. А, значит, а, да, вот это вот Б, Б от Епсилона. А да, наоборот, вот это А от ε, значит, это Б от эпсилон. Ну, я вот плохо, наверное, рисую, и времени хочу тратить ваша, и хорошо тут не нарисуешь, во мастеры плохие. Вот это А плюс от А от эпсела, это Б от эпсела. вот это их объединение, значит, вот здесь появляется, ну, это мера какая-нибудь там, критидуре, там, в метрическом пространстве, какая-нибудь мера, ну, или Гегон, положим, даже здесь. То есть мы смотрим, ведь по-разному мы можем прийти к этому Хуздорфовому расстоянию, изменяя ε там, от нуля и дальше. И вот как значит, аппроксимируется значит, вот эта вот метрика Хуздорфа фактически, она вот аппроксимируется в каком-то смысле вот, вот такой, такой функции. Эта функция в дальнейшем будет, эта штучка, называться. Вот, и сейчас я покажу, почему будет видно, почему это для лингвистики оказалось полезным. Итак, вводится вот такая функция. Дальше. Да, метрика Хусдорфа может быть не так описана, как вот здесь вот. Где там она была? Вот, наименьший ε такое, что А принадлежит этой дилатации, АВ принадлежит этой дилатации. А с помощью этой функции может быть аналитически определена, во-первых, метриках Уздорфа. Это наименьшее такое ε, там, ну, положительное, естественно, для которого вот это уравнение имеет решение. Но На самом деле, там, если даже монотонность, там не всегда монотонная эта функция меняется, не, монотонно, не всегда монотонная от ε, зависит. Но, по крайней мере, как распределение, она не может быть убывающей, с ростом ε она не убывает. Вот, так что просто решить это уравнение может бесконечно много решений оно имеет. Ну, а во многих случаях даже просто так сказать наименьшее решение, так сказать, и, даже достаточно просто решить это уравнение. Ну, не буду сейчас так варианты всякие. так вот наименьший эпсилон. То есть можно вот составить эту функцию, решить это уравнение, получить метрику Хусдорфа аналитический способ его нахождения. Но это так между делом. Так. Теперь вот о чем говорилось. Значит. <смех> Возможно, Ири Васильевич, ну вот еще пока сыровато все, поэтому тут надо все подчистить, конечно. Пока так на идейном уровне. Скорее всего, да, и это тоже. Значит, роль А и Б теперь играют э, дискретные множества, конечные. То есть вместо отрезков я там, по идее, должен рисовать. Судорожно ищу губку. Ну ладно, вот здесь тогда, там она есть. Вот у нас одно множество. А, это векторы слова уитые вот эти, и вот другое множество b, ну давайте хоть треугольнички, я буду треугольнички, на плохо, ну звездочки какие-нибудь, оно может перемешано быть с этим множеством, там и отрезки рисования, отрезки тоже могут пресекаться, вот, мы начинаем строить дилатации каждого множества, то есть точечки, значит, помещаем в кружочки радиуса и и так далее, то есть вот такая штучка. То есть расстояние можно искать и между дискретными множествами, не только так сказать, по Хусдорфу Вот расстояние между двумя точками метрика Хусдорфа, что дает? Это просто обычное будет расстояние, длина, отрезка. Если вы будете строить дилатации, то вот и получится. Ну а это уж ладно. Вот, так что дальше, значит, и так комментирую вот здесь вот. Есть два множества, мы строим дилатацию, и дальше смотрим. Только расстояние теперь между точками, это не эвклидово обычная длина отрезка, там, скажем, на плоскости, а это вот это самое ассимиллерие, это вот это самый косинус, как принято в лингвистике, лингвистики. Чем он больше, тем лучше. Вот, значит, множество C это все те точки из одного множества из А и из Б, берутся по одному разу, для которых вот это... Вот в этот косинус больше или равен эпсилон. То есть эти точки, находящиеся на расстоянии, не меньше, чем эпсилон. Слова достаточно близкие друг к другу. Эпсилон близкие. Ну да, это все остальное из объединения выбрасывается. И дальше вот роль этой, этой функции, которая там была так, в абстрактном виде играет, вот такая эта функция, которая здесь наверху или внизу. Вот два критерия, мы две функции, пока не знаем, какая лучше будет работать в экспериментах пока мы с нижней больше работали. То есть отношение тех эпсилом близких, так скажем, слов, векторов из обоих множеств, это мощность, это модуль, это мощность множества, ну, количество элементов просто-напросто. Вот. Количество элементов в обоих множествах. От нуля до единицы, естественно, меняется эта величина. Ну или вот, начали-то вот с этого, а потом уже про это стали говорить. Вот два таких, две таких функции вводятся. Да. Это значит, что а, они совпадают с точки зрения математической лингвистики. Вот я, вот единичка, если они совпадают. Ну, если, да. То есть. вот. Да, да. А там про метрику речи нету. Я почему так говорю-то? Обтекаемо. Я про близость говорю. Единица, вот так, когда ходит, все а, вот здесь 1, а нет, ну я нехорошо сказал. Не только когда совпадает единичка, начинается с какого-то эпсилона будет. То есть, начиная, там, скажем, с эпсилона, там, не знаю, какого-то, это будет единичка, значит, слова будут, так сказать, совпадать по смыслу для нас. Совпадают не с точки зрения математической, что точка совпадает с точкой, а вот по смыслу это одно и то же слово. Так вот программа грубо будет считать. Что вот. Ну, одно, с одним и тем же смыслом. Два слова, мы про смыслы говорим. Одно и то же с точки зрения а, смысла. Синонимы. Ну, синонимы, хорошо. Что такое синонимы? Определения в лингвистике отсутствует, поэтому тут я, так сказать, ну, хорошо говорю, но нету. Но ну, я не знаю, почему, не придумали. Мы перелопатили кучу литературы всякой Это разной. Определение слова синонима расплывчатое, по-разному, и строгого нет. Любой математик скажет, ерунда написана. Нет, <свят> это не синоним. Синонимы могут там отличаться, так сказать, любой скажет, вот это точно одно и то же, а это вот сомнительно и так далее. То есть, что такое, там сразу про значение слова говорится в этих, в кавычках, определениях. А что такое значение слова, извините? Так, ну я дальше тогда. Ну вот пример, отличие, значит. От традиционного подхода, который вот сейчас расстояние между этими контекстами, так сказать, два, три, три слова слева множество А и одно слово Б. Значит, векторы 1 А3 направлены в противоположные стороны, и тогда, значит, в традиционном подходе говорится, что вот эти два контекста, так будем громко говорить, имеют один и тот же смысл. Вот это одно и то же на самом деле. Потому что если вы сложите, значит, ну сейчас будет следующий слайд. Если вы сложите вот эти три вектора, поделите на три, усредните вот это а с чертой, средняя будет, это будет ровно вектор b2. Ну да, вот, потому что вот эти два противоположных уничтожат друг друга. И симилерите вот эту вот похожесть, которая говорит, что это одно и то же по значению, она будет равна единице. Потому что векторы будут вот, оставшиеся после усреднения одинаковые. Вот. Что на самом деле, конечно, не так, потому что контекст может быть иметь свои там, нюансы, это же слова. И на самом деле противоположных таких векторов мы с Андреем Анатольевичем вообще не нашли, мы пытались найти, но они немножко будут, конечно, отличаться. То есть э, вот этот грубый такой средний, усреднительный подход, он нюансы текста не ощущает, вот для такого примера, по крайней мере. Э, вот. И даже геометрически это разные совсем структуры, мы же прекрасно видим, вот, даже на таком элементарном примере. А вот эта наша, эта функция, она при всех положительных ε, тут, скажете, тут же эпсалон, она вот любое положительное эпсалон дает тут одну вторую. Это вот там два разных, так сказать, две разные функции, но ну, они так очень близки, мы пока не знаем, правда, так сказать, очень хорошую связь, пока не установил, между ними такое только очень, не очень. Значит, ну и другая функция две третьих. то есть, а тут максимум написано от нуля до единицы, а тут максимум 5 значений принимает, значит, вот та функция. Вот вот это, которое от 0 до 1, а вот это вот 5 значений принимает вот эта штучка. <с air> вот. И как вы видите, здесь серединки. Одна вторая и из пяти значений 2 третьих. То есть вот эта, эта функция, она вот вот улавливает все-таки различия между этими контекстами. При всех даже положительных ε это будет так вот. Вот это плюс, то есть усреднение огрубляет, а тут мы улавливаем что-то. Ну вот, значит, я сейчас передаю уже слово Андрею Анатольевичу, который, вот как я надеюсь, вот эти два момента сейчас осветит. Итак, чувствительность алгоритма к изменению параметра ε, алгоритма определения значит, значения слова, и вот эта вот новая функция, это, которая позволит тоже многое что сделать. Рад всех видеть. Теперь те методы, о которых Кристал Николаевич рассказал, что из них получилось, какие алгоритмы сделать. Хотя, в общем-то, из... Примеров уже было понятно, наверное, что примерно за алгоритм получится. Метод градиентного спуска. Другое. Первый. Первый алгоритм, про который я рассказываю, он классический алгоритм, не нами придуманный. Я его назвал классический, но безымянный. Мы его назвали а среднее с ноликом, то есть это алгоритм усреднения черта показывает, без фильтрации. А суть такая. У нас есть словарная статья из Вики-словаря, мы с ним работаем. Вот у нас слово «служить», обозначим его V2 со звездочкой. И это слово имеет два значения, то бишь есть синонимы первые. К первому значению два синонима, красным цветом обозначили, и дальше в примере красного цвета будет. И два синонима ко второму значению. В1, В2. Извините, а какие а вот работа, работа, работа. А, работать, помогать – это у нас первое. Там, на самом деле их много синонимов, но вот я взял два показательных. Это синоним слова «служить». Да, «служить», то есть кому-то служить, быть в услужении, служить, что-то делать, работать, помогать. И другое значение – служить. Использоваться, предназначаться, годиться для чего-либо, служить для каких-то целей. в армии служить да, уже а, Да, на самом деле слово «служить» там порядка 7-9 значений. Я взял только два значения для наглядности. Да, конечно, объединяю, И мы в эксперименте проводили со всеми значениями. Но вот здесь на примере, как этот алгоритм работает. Например, я взял только два значения, чтобы влезло на экран. Итак, у нас есть предложение из нескольких слов. Вычисляем средний вектор, складываем все слова, делим. Вот эти вот много, многомерные вектора получаем... Среднее значение для первого синсета, среднее значение для второго сенсета и смотрим между чем и чем близость будет выше. Между предложением и первым сенсетом или между предложением и вторым сенсетом. Там, где будет близость больше, значит вот это слово служить в два звездочкой употребляется именно в том значении, какой синсет даст лучшее значение выше. Вот на этой иллюстрации у нас в зеленом обозначены слова, предложения получили среднее, ну двумерный случай, как будто у нас нет 300 величин, не 300 компонентов вектора, только 2. s с чертой и у нас есть у первого синсета два синонима получили среднее, у второго синсэта два синонима получили среднее и смотрим расстояние вот не расстояние, а сходство similarity между s и первым синсетом, similarity меньше, а расстояние соответственно больше, чем сходство со вторым синсетом. И Из этой картинки видно, что побеждает фиолетовый по такому алгоритму, и в этом предложении v2 используется во втором значении. Вот такой подход. Так модификация этого алгоритма его обозначили а с чертой то есть опять-таки усреднение но а, появляется вот эта фильтрация а, суть заключается в том и идея взята из а, публикации 2014 года а, суть в том что мы будем брать не все синсеты а только те не все синонимы а только те которые близки а, каким-либо словам в предложении то есть вот у нас целевое слово в и со звездочкой его мы пропускаем опускаем только другие синонимы рассматриваем и смотрим симилиарити у это синонимы из синсета а здесь опечатка без звездочки в и ты из предложения берем вот таким образом получили кандидаты из синсета и их как раз по ним мы будем строить усредненный э, вектор синсета и аналогично то чего не было в этом методе мы э, Фильтруем слова предложения. Поскольку в предложении могут, как вы понимаете, самые разные слова, мы э, выкидываем те, которые далеки от синонимов. А, здесь на слайде это не написано, но вот это s с чертой а, в итоге включает в себя только те слова, а, которые близки дают те больше эпсилон при сравнении слова предложения и синонимов. Вот такая модификация алгоритма. И э, самый главный алгоритм, самый интересный, который следует за э, той э, формулой, которую расписал э, Александр Николаевич. Это алгоритм. Э, строим два множества. У нас есть исходно множество синонимов, множество слов из предложения. Мы э, строим множество близких слов, близких пар. Таким образом, что если в э, сходство слова из синсета, синонима <свят> и слова из предложения больше эпсилон, то тогда включаем э, такие вершины, такие слова в множество цк близких слов. Э, вычитаем из всех остальных слов это цк, получаем множество э, чужих, далеких друг от друга по смыслу слов. И э, считаем функцию это к... Делим число близких на число далеких, ну и единицу, чтобы нуля не было в знаменателе. В итоге это это k, это какое-то число для каждого от 1 до l k синсетов, то есть k значений. И выбираем максимальное значение это k, пробегаем по всем синсетам, по всем значениям слова от 1 до l и обозначаем k звездочкой максимальное. Значение. Если максимум у нас в нескольких точках, то тогда решение не получено. Переходим на первый шаг, берем другое, эпсилон. Если единственное значение, значит мы нашли то значение слова, которое дает максимум. И которое, то значение, в котором это слово употребляется в данном предложении. Вот главный, наверное, слайд. Так, и... Пример с рисунком, как этот алгоритм работает. Вот у нас те же самые слова-предложения, два синонима второго значения, два синонима первого значения. Теперь мы будем вот эти эпсилон делатации или вот эти вот кружочки постепенно расти. И очевидно, что первые два элемента, которые встретятся из синонимов и из предложения, это вот эти два элемента они образуют первую, первое множество c близких слов. Вот смотрите, ε1, который у нас меняется от единицы и уменьшается дальше, найдется такое ε1, который объединит вот эти два слова в c2. Дальше мы будем постепенно ε уменьшать, следующее будет c2 и так далее, постепенно будут включаться все В3, синоним фиолетовый. Потом, когда эпсилон уже существенно уменьшится, только потом подключится, объединятся в множество c 1 связанное с первым значением синоним и слово из предложения, и потом уже наконец-таки все синонимы будут, первого значения. И, то есть вот по этому рисунку можно определить, какое из двух значений выиграет вот в этом зеленом предложении фиолетовое или красное. Наглядно это видно так, какое множество, фиолетовое или красное, быстрее растет и быстрее поглощает слова предложения. Здесь очевидно, что фиолетовое растет быстрее, то есть вот это вот второе значение выигрывает первое значение по этой, этой функции, по этой алгоритму. То есть это алгоритму. Это наглядная иллюстрация к тому, как этот алгоритм будет работать на этом маленьком это примере. Не надо понимать, буквально, да? а, буквально нет, единственное, что отношения между эпсилон вот как они растут, ε1 и ε2, они здесь расписаны. А, вот. Так, ну и мы работали на конкретных примерах. Эти столпы русской мысли вам, конечно, всем известны. Антон Павлович, Федор Михайлович, Федор Михайлович и Лев Николаевич. Мы взяли русскую викитеку, в которой порядка двух с половиной тысяч авторов, и взяли только вот трех интересных нам героев. Все их тексты взяли, получилось примерно две с половиной тысячи текстов. И использовали, использовали что, программу лематизатор по хп чтобы из слов в произвольной форме получать леммы слов. И пишем и написали два компьютерных проекта, две компьютерных программы на гитхабе доступных. В-корпус и в-корпус пи. Это на питоне программа для обработки текста. Пример для этого слова «служить». Вот этих самых двух синсетов здесь уже побольше расписано. Подчиняться, работать, помогать, угождать, содействовать. И второй синсет использоваться, являться, предназначаться, годиться, который мы взяли из викисловаря И мы используем вот этот проект с его модели, которые общедоступны. Суть Rusvector в том, что они взяли огромные объемы текстов, ну, в данном случае национальный корпус русского языка — это а, наибольший по объему, самый представительный корпус текстов русского языка. А, запустили программы, похожие на Word2Vec, а, со своими параметрами, и получили вот эти самые вектора, 300-мерные, а, в данном случае 600-мерные, а, для каждого из а, там, 300 тысяч слов примерно, а, которые мы использовали уже в своей а, программе. И мы использовали Викитеку, в которой текстов. Из этих полумиллиона мы использовали 2600 текстов, получили 300 тысяч предложений, 215 тысяч словафорум, 76 тысяч лем. Вот это один проект, данные которого мы используем Викитека. Другой проект Викисловарь, дам которого тоже мы обработали с помощью своей программы вика-кит. и Благодарю Наталью Борисовну за то, что и компьютерную программу писала, и обработку данных, с помощью которых я, собственно, смог вот эти цифры здесь привести. Итак, «Викисловарь» — это огромный словарный проект, в котором 930 тысяч сейчас слов. Из них мы взяли только 10 для проведения эксперимента. Вот эти слова здесь перечислены без набросать, «видный», «донести», «доносить». Занятие лихое отсюда, служить удачно. Ну, Единственное, что слово «служить» в процессе, мы его только начали обрабатывать, там порядка полторы тысячи предложений, которые мы в ближайшее время обработаем. Остальные слова мы полностью разобрали. И главное, почему мы эти слова выбрали, что они многозначны, присутствуют в Rusvectoris, и для них как раз нужно решать задачу разрешения многозначности, в каком значении употребляется в каждом из... 1200 предложений, которые три эксперта, я, Наталья, Александр Николаевич, вручную разметили. 1519 предложений. Так, ну вот какие у нас есть результаты. На этом графике показано по оси X У нас меняется эпсилон. Здесь у нас рассматривается только это алгоритм, который нас больше всех интересует. Здесь у нас эпсилон. А по оси Y у нас число предложений, которые компьютерная программа вычислила правильно, то есть точно так, как это решил эксперт. Вот. Понятно, что некоторые кривые высокие, некоторые низкие, просто потому что значит, первая цифра после слова – это число предложений с этим словом. Ну вот, кто-то зеленый, например, на высоте отсюда там 300 предложений слово лихой честно ниже розовый цвет это всего там 22 примера 22 предложения и второе, второе число это число значений самое многозначное бросать ну и какие тут мало значений отсюда два значения и так далее чтобы этот график было лучше видно мы перешли сначала к логарифму по оси y, вот он так изменился, было так, подняли, а потом подумали еще и сделали в процентах, то есть логарифм так, в процентах, еще интереснее, по-моему, стало видно. А здесь видно на этом графике, что этот, этот алгоритм дает интересное значение, когда ε меняется от 0,1 до где-то 0,5. где 0,5. Пока нигде не публиковали, я должен быть первый. <свят> <свят> вот. И благодаря этому рисунку эксперт, в принципе, может сказать, при каких значениях эпсилон конкретное данное слово будет давать лучший результат. Например, вот у нас пунктир зеленый. Это у нас слово «донести». 53 примера, 6 значений. Дает лучшее, то есть повыше значение где-то от 0,1 до 0,3. При меньших и при больших значениях результат хуже. Что? А процент да, правильного вычисления алгоритмом по сравнению с, с результатом эксперта, который вот вручную сидел и каждое приложение тыкал вот, один из шести значений, он выбирал для каждого предложения одно из шести значений. Вот такой результат. Извините, да. Лехой, 22 примера, два значения. Да, чем меньше значений, тем очевидно. Тут вот можно просто монетку бросать и в одном из 50 в половине случаев у вас теоретически должно выигрывать. Но здесь видно, что существенно выше да, выше чем 0,5. Верно, заметили. Да. Поэтому здесь лучше, чем с монеткой получилось. Но вот как раз пример где сразу все четыре алгоритма сравниваются. А, ну, на самом деле мы три только рассмотрели. А, а с ноликом это там где синее. Вот синее это где у нас нет никакого эпсилона, просто среднее от предложения до среднего синтетов меряется. Он показал а, примерно такие же плохие результаты, сравнить с другими, как и зеленый. А зеленый алгоритм а, выбирается наиболее частотное значение. То есть вот у нас 100 примеров, 100 предложений в нашем корпусе, 1200 предложений. Из него 80 предложений – это первое значение, 20 предложений – второе. Если мы ставим, что всегда пусть будет первое, то тогда вот как раз зеленый алгоритм вот такую картину покажет. А получше желтый – это усредненный алгоритм с фильтрацией, когда мы выкидываем плохие слова из предложений, синонимов. И самый лучший оказался в ряде случаев, как видите, даже 100% угадывания. Это, это алгоритм, вот, который напоминает дилатацию Вот Как строился этот график? Поскольку у нас эпсилон меняется, меняется от нуля до единицы, то мы решили, что если хотя бы при одном эпсилон будет достигаться 100, ну или максимальное значение, то это максимальное значение как раз таки на этом графике рисуется. Естественно, проиграли алгоритмы э, синий и зеленый там, где нет никакого ε, нет никакой вариации, а выиграли э, алгоритмы, где эпсилон присутствует. Вот. И опять-таки, если посмотреть на слова, то видно, что в проигрыше самыми сложными оказались слова, где бросать 9 значений. Там, где, ну, вот кто последний хорошо себя показали, легко и 2 значения, отсюда два значения, удачно два значения. Они дают лучший результат, потому что тут мало значений, из которых выбирать. В дальнейшем планируем расширить набор примеров. То есть экспертам нужно дальше работать. Вот пример, фрагмент сайта, скриншот, в котором мы для слова «бросать» выбираем одно из девяти значений, и интересно посмотреть с помощью графика, например, вот 86 примеров на первое значение, там 9 примеров на девятое значение, как зависит число примеров, дает ли это что-то при решении задачи, как зависит от эпсилон и вариант Развитие работы — это перейти от разреженных дискретных слов к выполненным оболочкам слов-векторов. То есть, вот математическое направление. Те материалы, которые мы проработали в виде Excel-таблиц, доступны в интернете. И вот такой ресурс. Рекомендую. Мы создали базу данных, которую на этом ресурсе опубликовали. Там же, в, на страничке этого ресурса, пишем, к какому гранту это относится, указываем лицензию, и этот ресурс бесплатно присваивает DOI к этой базе данных. По-видимому, сейчас это актуально, и это пригодится при всяких отчетах. То есть, это не публикация, конечно, но все равно что-то весомое, у чего есть DOI, и чем можно отчитываться. Вот рекомендую. Пожалуй, все. Задавайте вопросы.